Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение С вами Рэй и мы продолжаем играть в Снеп от Marvel. Так, давай-ка заберем свои 50 бесплатных кредитов Да не хочу ничего приобретать, какие-то наборы мне подсовывают тут Фуфловые Так, выберите карту Получайте по одной карте Ну давай Что, действительно получаем смерть? Ну нифига, ребята. Это что-то новенькое. Теперь нам раздают бесплатно карты. Приколюха. Так, что у нас тут? Два бойца можно прокачать. Две карты. Какие только? Так, это не кил но и наверняка это не Космо. Хотя проверить надо. Нет, это не Космо. Может быть, носорог? Нет. И даже не он. И не Вонг. И не Шанчи. Джессика, что ли? Нет. Вопрос. И даже не тигрица. И не Кло. А! Нет, песочный щелк не хочет Может быть вот этот вот? Ну да, ребята Новую рамку Гели -карьер. Я помню его По серии Марвел он у нас был И... Понятно И магнита. Так, ну что, тут 50 кредитов корячится у нас. Так, выполнить сложные ежедневные задания. Так, разыграйте карты. Что там еще? И выиграйте на локации четырьмя картами. Поехали. Поехали, друзья. Попробуем сейчас быстренько здесь все это распинать, растолкать. Как мы это любим. Определенно не Альтрон. Но, судя по морде, это читер тот. Так. Эффекты при раскрытии не срабатывают на этой локации Ну и нафиг она тогда нужна Морду Морду можно, в принципе, поставить Так, если вы разыгрываете карту с базовой стоимостью 3 4, Она перетягивается сюда Как вариант, можно, ребята, заблокировать здесь Чтобы сюда никого уже не перетягивало Морду поставил, пускай ему там карту вытянет Какой-нибудь За 6 манны Опа, броня. На что намек? Я кажется, я, ребят, подозреваю, есть тут. Есть тут некий намек у нас. Так, фантастическая четверка. Ну, допустим, допустим, он тут все. Рискуем. Поставит он сюда или нет? Твою налево, блин, совсем забыл. И я совсем про это забыл. Этого парня бесполезно ставить сюда, да? А, а вот этого можно. Чего, что я задумался-то там. Я вот думаю, если мы, например, ставим магнита, он будет перетягивать. Кто у нас там... <связывается> ага. <связывается> Смотри, сейчас что мы ему сделаем. Некую заподляночку. Мы сюда сможем перетянуть этого У него сразу упадет сила, да, насколько я помню Потому что локация пустая не будет Ну давай, Акос Айкос Как тебя еще назвать-то? Рожа ты, альтроновская Давай, ходи так, он думает Он что-то, ребята, хочет разыграть Жесткое Я все равно проиграл, да? К сожалению, ребятушки, я все равно проиграл, потому что... Подожди, вопрос Ну да, он за счет... За счет кло вот здесь вот нагнал. Жути. Если бы здесь кло не было бы... Ну, что, тогда бы мы выиграли? Хорошо, ладно. Первый, ребята, проигрыш за мной. Я уже начинаю потихонечку привыкать. До 50-го ранга меня просто не впустят, видимо. Ни за какие ковришки. Так, все карты получают плюс 2 к силе после пятого хода. Здесь сражаются ага, самые сильные карты после каждого хода. Так, он поставил туда скорпиона. блядь купим на другую локацию, да? Давай сделаем так. Теперь вот так попробуем сделать. Так какое? Что там у тебя еще? Электро. Так, что у нас тут? При раскрытии меняет все локации местами. Если эта карта находится на средней локации. Так, мы ну здесь, наверное, ломаем. Посмотрим, что получится. Что происходит, я, я вообще не понимаю, ребят ребят, к сожалению Возможно из-за этой карты А возможно даже из-за агента Но пока идем в минус Два поединка уже проиграем Проигрываем Так, надо наверстывать Так, так, так, так, так, так Добавляется глыба Ну я даже не знаю, ну давай поставим Ее сила удваивается Вот так вот, наверное Теперь сделаем так Да значит я сделаю вот так вот а, дальше то что нам сделать на это? дальше нам надо сделать вот так Vision. Да, блин, опять, ребята, не в тему Ну, опять не в тему А Надо что-то менять Надо что-то менять И сейчас я попробую, знаешь, что сделать Давай-ка мы сыграем Вот на этой колоде Подожди, я не то опять Давай попробуем Это колода на перемещениях Я думаю, ты так уже Увидел Только нафиг мне здесь санчи нужен? Карта здесь получает плюс один к силе раскрытие премещает вашу карту с наибольшей силой на эту локацию начинается повторное подключение опять да а давай сделаем так Карты стоят на один меньше. Потом можно поставить либо Вижна, либо Доктора Стренджа, либо вообще Джессику. Подожди, подожди, подожди, я хочу. Да е моё повторное подключение. Ты... Давай вот так вот сделаем, наверное. Да как ты меня достал со своим повторным подключением, а? Но сегодня, походу, дела не даст наиграть Было до этого все нормально На тебе, блин Сейчас может вылететь Как они любят Упс, ошибочки Если у них сервак там, блин Через задницу, блин, сделан хотелось бы перетягивать, да, если честно. Так, тут затопил. Молодец, красавчик. Ты там высматриваешь Так, мы можем сделать Так И наверное вот так Давай так сделаем. Да и хорош наверно пока. Вот это. Вот это он хорошо, он думал что здесь кто-то будет. Ну да, конечно. Нашел дурачка. Не прокатил у него этот фокус. Что он там хотел сделать? Ну, истина где-то рядом. Сколько у нас тут кредитов? 250. Значит, мы можем... Опа, 36 ранг. Так, сезонный пропуск. Что у нас там? Еще 200 кредитов. Итого это 855 кредитов. Так, ну что, давай кого-нибудь с золотой рамочкой прокачаем. Нет, нам нужно именно десятка. Кто нам дает десятку? Тут 6. Вообще не то. У меня вообще есть нормальный карт, которую я могу прокачать на... Дум, ты как? Дум только на 6 готов прокачаться. Хотелось бы и Дума, наверное, качнуть-то. На 6... Ну, давай шанчи тебя тогда уже анимированная рамка до тайника дойдем чуть-чуть не хватило так бустера на смерть слушай ну у нас по моему да у нас хватает еще на одну прокачку анимированная вонга Так, ну что тут? Ну понятно, 400 жетонов коллекционера Слушай, 400, ребят, не 100 Смотри-ка, хранилищик коллекционера Вообще уже пошли... Оу. Там уже пошли желтенькие Тут были зелененькие такие, да? Сейчас пошли желтенькие То есть как будто бы улучшенные Ну что, давай еще партику наверное, попробуем Потом э -э, партийку на сбросах Можно будет сыграть Угадай, кто вернулся ты что ли салли салли сусали чего кладет ага, по карте из рук понял и енду раз бонус здесь вытянул Да он это понимаю заведомо у нас проиграно Да это локация локация у нас получается хотя мы можем сделать а давай попробуем рискнем рискнул блин рискнул называется да А вот тут ему, конечно, под пса хорошо так получилось. Гамуру уничтожаем. Это даже не обсуждается. Так, этого сюда сдвинем. Смотрим, можно было, конечно, вижно поставить О, да ха, ха Вообще шикарно Да, друзья, мы на перемещениях Рулим Так, что если мы сейчас возьмем с тобой и сыграем на сбросах? На сбросах это у меня вот это вот... Ну, такая, такая себе, ребят, колодочка. Помнишь, я в прошлой серии ломался, думал, ну, как бы нам ее сделать? Ну, как бы ее тут... И этого хочется поставить. И того, и всего. Вот этого, если поставим, блин, он сто процентов выбросит хеллоу. Вот чувствую просто. Рискнем. ум нам, ну, поможет Если бы он С варма бы выкинул Было бы крутенько Было бы очень хорошо Ну что, опять с серваком, да, там проблемы Да, ребята, это именно с сервером Проблемы пошли Повторные подключения к игре, Мм, не то краблер добавляет двух рапторов. Вай сделай вот так, вот колос так, подожди-ка. Сейчас пса Хоп поставит, заблокируй, да? Анджела. Да блин, у меня будет сегодня что-нибудь нормальное путевый то или нет? А если у мастера меча сюда поставит последний ход. Фигня какая-то, вообще Не дедлока, никто не выпал Да <свист> Я, я фигею просто, ты посмотри Это что такое? Это что за дебилизм полный, блин Просто мне никак даже ни Корнейджа, ни Киллмонджер не выпал. Да вообще никого не было. Ни блока. Играй как хочешь. Молодцы. Я, я в шоке просто, ребят. От этого дебилизма. Стража будет добавлять в руку. Да, предыдущая партия, конечно. Баку. Я просто в шоке, конечно, что там сделали. Первый, кто заполнится, да? кого ты сбросишь у меня вот они опять ребята они опять вот издеваются надо мной плащ Я даже не знаю, стоит ли мне сюда кого-то перебрасывать. Наверное, нет. Проще, наверное, сделать вот так вот. Ну и нафига ты мне Хэллу порубил, блин? Идиота кусок. Просто идиота кусок. Взял мне Хэллу, выкинул, блин. Не, ребят, это фигня. Это, эта колода чушь полная. Это намного хуже, чем, я даже не знаю, чем моя девятая, наверное. Взял удал, Просто поудалил мне все. Все, что можно, нельзя. Хэлла, нахрена она мне выпадает с самого начала в руку? На первом ходу. На пятом ходу, должен быть, все карты разыграны здесь. Угу, агента поставил. Мне все равно пока нечего тут ставить. Сейчас запечатаем здесь агент, Агента. И поставим, наверное, еще туда космо. Здесь нельзя разыгрывать карты. Еще не легче. Слушай, ну все настроение начинает вот из-за этого, блин Блин, да нафига ты ее поставил-то? У нее же при раскрытии это же не даст нам, блин, сделать... Ну чё, потом поставим тогда тигрицу, наверное, сюда. А с другой стороны, нафиг мне здесь нужна тигрица? Поехали. Агент. Колман, блин, Епарас, это блин, дурень ты дрый, мое Так три, три. Дракула. Ничья, ничья, ребят Ну вот тут надо было под пса поставить эту, Джессику и тигрицу Это же, ну это же, ну очевидно, ребят, что они не будут срабатывать Знаешь, как это, а -а -а, куда бы тыкнуть бы, куда бы тыкнуть бы И тыкнул, блин, пальцем в задницу, извини меня Лишь бы тыкнуть куда-нибудь, блин Как же я сам себе за это ненавижу Вот из-за вот из таких вот, ребята, элементарных глупостей Фейлимся просто Осознаешь уже только потом, когда у тебя срабатывает карта Думаешь, ё какой же баран был Поставил Не то, что нужно Плюс 30 наибольшей силой Давай, поехали Сейчас будет сюда ставить Ёнду вшивый Так, уничтожил броню Плохо Первый игрок, который заполнит Давай будем заполнять пытаться карта здесь получает 5 к силе так это двойка это единичка да погнали Стартовую руку, да, он набрал себе окей, так, пятый ход. Ну вот это, что такое, ребята? А, все, а, все стабилизировалось. Один. Е. А, какой е, блин? Какое Е? Чёртов долбаный Один, а? Ну, Шанг-Чи, откуда ты знал, что он именно туда его поставит? Хотя можно было бы догадаться. Да, если бы туда бы поставить пса, у него бы сразу бы бы немножко по-другому пошло бы так 25 процентов шанса на уничтожение у разыгранной здесь карты но ну, сюда можно ссорогоу в принципе поставить опять же сейчас если карта на сбросах колода то сюда очень даже выгодно ставить Перемещается, да? Здесь нельзя загрузить карту, которая стоит один. Шторм. Так, сколько там у него? Три, пять. затопляет мне все равно ребят мне может быть даже так будет лучше мне даже так будет наверное лучше Ага, молодец Красиво Магнит тебе не помог Парень Просто не помог Хотя Будь у меня немножко по-другому Раскиданные карты Прижучил бы по первое число, но но не сегодня Погнали дальше Колин Я вот просто думаю, я вернусь сегодня в свой вообще ранг или не вернусь Так, плюс трик силы, карты с наибольшей силой Но здесь, кстати, можно запечатать будет Через Рина Или Носорог проще, да? Носорог Начинается, да? Новое. Так, блюди карту с базовой стоимостью 1 Но мне нечего пока поставить, поэтому ставим агента А у него дедпул. Сейчас наверняка будет За единичку-то он наверняка его получил. Мне кто-то из подписчиков писал, Рэй, я получил Дэдпула. Блин, круто. Круто, что он получил Дэдпула. На дедпулах очень хорошо играть. Колос. А, так, если вы разыгрываете здесь карту, уничтожает ее, чтобы получить 2 к энергии. За каждую карту в колоде противника Будет первым ходить он, да, получается Космо поставил Меня вопрос интересует, зачем он поставил Космо туда? Так, ну он отдал пса для энергии, я понимаю. Mm -hmm. сейчас наверное жалеет о том что пса скормил да последний ход Два для проверки. Вот так вот даже сделал. Мы выиграли. Мы, друзья мои, выиграли. Я так я вот всегда, когда вижу колосса, я сразу предполагаю, что будет колода на каких-то разрушениях Потому что никто не возьмет Колосса просто так Вот я бы, например, бы не стал бы его брать себе В колоду, ну вот просто так Потому что он есть Если бы, да, под уничтожение, тогда, естественно, ты думаешь Ну, колосс здесь будет В тему А вот так вот просто нет, уж извините Нафига ну, видимо, он получил только... не так, это на перемещениях идет Ну, тут единичка, да? Удвоит он себе силу, но Не очень сильно На одну локацию вправо Вправо сюда, да? ха ха На уничтожение что за сранец сделал. Взял и переместил его. А, тут не работает. Постоянные эффекты. Что, он там собирается перемещать, да? Санспот. Будет ли он сюда перемещать? Скорее всего будет Но вопрос, кого? Слушай, я даже не знаю, что сделать-то Давай так Это бред, конечно, полный, ребят Полный бред Только не сюда Нормально. Так, и последний ход. Ну что, дума ставим? Он сюда сейчас все равно будет перемещать всех. А хотя как он будет перемещать, если у него этот... Хм. Один. Этот у нас сколько там стоит? Три. Поехали, попробуем. Кто там у тебя? Фигня, ребят, получилось. Да. Скилл Монжером опять же поспешил, блин. пота этого можно было бы уничтожить. Можно же было бы, конечно, можно было бы. Я так всегда вот локти кусаешь, думаешь, ну нафига я это сделал, ну зачем, вот ну, выставил я его, это этого вот... килл монжера, блин. Можно же было еще потерпеть, типа, маленечко, это как всегда. Так, у него тоже агент. пускаем ход. А -а -а. Уничтожает карты после третьего хода. А только так вижу, ребят. Ага. Ну что, поехали? последний ход. Ну что, Дума ставим? Поставим Дума. Но ну, он у него, наверное, тоже есть. Или кто-то там похлеще? Так, ну мы выигрываем все равно, ребят. Мы выигрываем, потому что там ничья, а там у нас больше карт. Хе-хе. Так и прыгаем. 45-45. 45-45, ему. 45-45. Разорять карты стоимостью 5. Ни туда и ни не сюда. Никакого продвижения нет у нас. Модзи. Не бойся, я не кусаюсь. Да пошел ты знаешь куда? Не кусается он. 6, 6. Ну, морду хотя бы дали. Двоечку. Здесь нельзя разыгрывать. 4, 5 и 6. А значит, первый, кто сюда пойдет, это мордоворот. Ну что, опять там сервер упал, а? Модзи. Э, Модзи. Давай что-нибудь делай. Ходи. Пропустил тоже ход. Я проигрываю. Да, с Вестинкатом. Эле... Электру, блин, а... Ну вы гады, а. У него Электра была. А у меня морда вылетела. Ну хорошо, не Вонг слетел хотя бы. Так, Скорпиоша. Слушай, по идее... Так, а серфер что у нас делает? Прискрыть основные ваши карты с базовой стоимостью 3 Получает плюс 2 к силе Базовой стоимостью 3 Ага Ну, давай Шторм И... Кто там у тебя еще? Корк Шторм и корк Так, мы успеем, да, поставить? Опа Опа Ход гоблина кидай Ну, кидай, кидай там ход гоблин своих Что нам остается? Нам остается кинуть Дума. Так, и так. Похоже, ты проиграл парень. Твои худ-гоблины и гоблины не помогли тебе. Да и вообще идиотская какая-то колода на самом деле. Наконец-то, друзья мои, 46 ранг я попал. <социт> Вернулся в родные пенаты. Так, ладно, давай-ка мы с тобой улучшим какую-нибудь карту. И, наверное, на сегодня будем плавненько закругляться. В голове такая каша, если честно, с этими колодами... Особенно с моими косяками, которые сегодня были Это просто что-то с чем-то Просто что-то с чем-то Такого, конечно Такого косипора еще нужно поискать Что там? Мерзость 10 бустов на мерзость Может мерзость хочет прокачаться, нет? Ага, смертушка Смертушка то конечно. Но ведь смерть, это же Хелла должна быть смерть у нас. По идее, да? Ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.